можно потом натиснуть. Че, не натискать? не мы за протест, мы не натискаем такие кнопки. Это будет Кольке-15-1 Чехнуться в кино. Мы можем это просто закрутить, чтобы катить. И вот будет кадр один. А мы потом его по вторым будет кадр 2, потом кадр 3, потом кадр 4, потом кадр 5, кадр 6, кадр 7, кадр 8, кадр 9, кадр 10, это будет уже година, потом кадр 11, кадр 12, кадр 13, кадр 14, а потом, когда не будет гориться зеленое седой, нам не будем доскать на это, а это будет э, у некой параллельной реальности и вообще не у Минска.